Вообще, ближе ряд ролда Смалгизи сценария Смалгизи, я кад такой потому что вообще он дает опыт мне действительно себе, бы миним телом да, миним он актерский техникаларым да, он дает опыт умолгандахдан, кад такой был и кайрат маган режиссер, референс тарж берде, референс вообще у он де жанр фильм фильм таркормит на май. Жанр сам позволяет, точнее устанавливать некоторые рамки и некоторые э, правила игры. А так как этот новый жанр для меня, э, то хотелось поэкспериментировать, плюс оставаться в каких-то уже наработанных рамках. Описать одним предложением, то это большой эксперимент. А, ну, в основном, все основывается на тенгрианстве. А, ну, то есть мы делали ресерч, изучали вообще обычаи, а, мифологию тенгрианскую, языческую. Ну и, соответственно, как бы из этого вот старались поближе к истокам а, передвинуться и вот построить все на этом. «Алас» означает «оберег среди казахского народа». Чаще всего это слова заклинания, отгоняющие зло, и используются во время обрядов очищения колыбели младенца. Вас хо проекте я баранки здесь день, барлыг девайт алмаю, кое даже блады иногда. Солгите текст не дал, просто обслуживаешь текст и все. А тут менцингену вообще в проекте дал, да, и дал аралды, да. Вообще сенинг тело мен, у тебя жахса связь та убалкерек, жахса диалог та убалкерек себе, бы мной жанр да уй наранки здесь сенинг тело, кое-про лет карада, сенинг корка, ним был сериал, где физ, физическая нагрузка была, да, особенно лес, да, и солшин, уэзмин, динементль, таобау, Ты, заканчивай свои спектакли и веди себя спокойно. Это понятно? Динара, эм, женщина, которая реализовалась э, в карьере, в целом из очень хорошей семьи. У нее только одно желание на этот момент, что она хочет реализоваться как мама. То есть ей хочется женского счастья, семьи. Про ее характер не буду говорить. Пусть это решат зрителей. Зачем нам большой дом, если в нем не слышен детский смех? Хочу выступить ее адвокатом, потому что она идет до конца ради ребенка. Вот за это я ее очень сильно полюбила. Может быть тебе, наконец-таки, как мужчине в этом доме, разобраться с этим сейчас? Ягорь <говорит> Визан, персонаж Кейп бизнесмен, Шкене, кула, гадовар, брахминов, герой, да, да, Моя роль, в общем, персонажем, не такой неординарный, необычный человек, в этом фильме он играет ключевую роль. На самом деле, благодаря ему, много что разрешается, где-то он пытается. Его образ мне помогал создавать наш консультант-шаман Ураз. Он давал какие-то определенные моменты, какие цвета. Все, что на медете, это все обговорено с Уразом и нашим костюмером Айгерим. Все цвета, которые в нем есть, они все природные цвета олицетворяют природу и огонь, очищение. Изначально я очень хотел показать Медета в виде современного шамана. Что это обычный постсоветский человек, у которого есть работа. Но при этом он продолжает идти старыми путями, помогая и делая то, чему его учили с детства. Сталкиваясь с реакцией общества, поэтому он даже не пытается объяснить, что происходит на самом деле. Он просто пытается помочь ну, Медет у нас такой, получается, аля Константин, такой борец со злыми силами. Он является таким вот проводником, который ä, приоткрывает этот мир мифологии для главной героини, для остальных персонажей и является таким вот ä, шаманом, который ä, имеет знания для того, чтобы именно противостоять Албаста. Синдерберг. Алластау. МОЛНИЯ Он учнет Албаста Герпын. Сон шаром. Аластал э, в классическом понимании это э, очищение огнем. Э, для фильма я его изменил, потому что э, мы имеем медета, который э, современный шаман, и албасты, которая действительно древняя, старинная. Я хотел показать, что с... Обычный ластал не способен ее отогнать. Поэтому в фильме видно, что Медед режет себе руку и привязывает албасты к себе кровью. То бишь он тем самым жертвует собой. Он понимает, что ему придется пожертвовать собой, чтобы ее победить. Я понимал, что мне нужен монстр, реальный монстр, именно физически существующий, мистический образ. Поэтому я с ребятами, это грим, костюм, ребята, которые занимаются графикой, постпродакшн. мы вместе все сели и разработали какой-то простой, лаконичный, но эффектный образ. Вообще, когда мы говорим казахская мифологии, мы имеем в виду тюркскую мифологию. Их много, мы всех знаем в сказках, это всякие Честернак, Жалмаус и так далее. А у Басты среди них выделяется, потому что она есть не только у тюркских народов, но и далеко за границами тюркских земель. Вообще говорят, что сейчас современные ученые говорят, что когда-то она была богиней плодородия именно отвечала за материнство и так далее. Поэтому, возможно, когда пришли новые э, религии, э, ее не низвели до демоницы, и поэтому она стала мстящим духом, который охотится за роженницами и так далее. Второй вопрос, доволен я? Да, я очень доволен, потому что благодаря ребятам, опять-таки, всем департаментам, которые работали, начиная с самой актрисы, заканчивая постпродакшеном, мы усиливали образ, мы сделали его эффектным, смотрибельным, запоминающимся. Мы этим проектом хотели раскрыть широкому зрителю малоизвестные факты о казахской мифологии. Хочу, чтобы этот фильм, возможно, в каждом из зрителей пробудил не только Интерес к хоррору в дальнейшем, но и интерес к нашей культуре. Пускай этот фильм станет первой ласточкой, который познакомит людей с тенгрианской культурой. процесс был, был, опыт Еще не обжитая почва да, зрителя, который еще не знаком с этим жанром, он только учится его смотреть. Но, мне кажется, начинать когда-то надо. И для зрителя это будет новый такой экспириенс, который он должен увидеть. Ну, я бы хотел, дорогой зритель, чтобы вы обратили внимание на наш проект, уделили ему время. Очень важна ваша реакция для развития такого жанра в нашей стране. Поэтому хотелось бы, мы сделали все, чтобы этот проект был смотрибельным, интересным. Теперь хочется, чтобы вы уделили ему время. Спасибо вам заранее.